Процесс сборки сматывающего устройства очень простой. Значит, Вал приходит собранный вместе с этой ножкой и в стрейч-пленкой. Эта часть имеет разъемное соединение. Вот в таком виде приходит ножка и вот такая вставка. То есть... Если у вас размер бассейна немножко не совпадает, вы купили, допустим, трехметровую трубу из нержавейки, подготовленную, собранную, а вам нужно сделать ее короче на 5-10 см, вы можете смело ее отрезать на любое расстояние и вставить без крепления эту вставку. Вот так. И дальше в ножки. Все устройство собрано, может корректироваться в любой размер, исходя из, вашего, из вашей потребности и вашего доступа.